Вчером на нас находит грусть порой, порой, сердце ноет сердце бросится домой, домой, Взводит ветер над бараками, ПМП нам глязне дураками домой, домой пора домой, Взводит ветер над бараками, ПМП нам глязнет врагами, домой, домой, пора домой. А лучше молодым любить, а не воевать, не убивать. Не цевьё, а руки орудие, девичьи в руках держать. Буля просветит пронзительно, АКМ кричит презрительно плевать. Плевать на все плевать. Буля просветит пронзительно, АКМ слышит презрительно, плевать. Плевать на все плевать. Надеются, что бой последний бой, Что они, никогда приказ придет Домой, домой Колоды сваркуют радостно, И запахнет воздух сладостно, Домой, Домой, Пора домой Колоды сваркуют радостно, И запахнет воздух сладостно, Домой, Домой, Пора домой Весело на весело горой. Наконец мы скоро встретимся с семьей, с братвой. Солнышко пригреет у лучикам, и ушка помашет прутикам домой, домой пора домой. Солнышко пригреет лучикам, и ушка помашет прутикам домой, домой пора домой. Спасибо, ребята. Круто. Спасибо большое.